В рамках проекта группы разработчиков должно быть создано 13 сайтов для КФУ. Мы отходим от принципа ⁇ один сайт для всех ⁇ то есть в связи с тем, что с точки зрения навигации и удобства для пользователей невозможно структурировать больше 1 миллиона страниц, которые представляет сейчас наш сайт. Опыт и практика других вузов, в том числе и иностранных крупных, показывает, что...